Дело было значит так. Запустил я стрим, где копировал полностью комплекты чуваков, которые хуже всего отыграли в рейтинге. Сказать, что я удивлен, значит ничего вообще не сказать. С каким же очковым очком играют ребята, лудауты у ботов, наверное, по продуманнее будут. Не в обиду будет сказано, но это и правда очень плохо. Кто меня давно смотрит, уже интуитивно знает, по какому принципу и логике я собираю пушки и комплекты. За все время, пока я в этом, так сказать, бизнесе, у меня случались и ошибки, которые я благополучно прошел и победил. Сегодня я хочу как раз-таки на этом остановиться поподробнее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 Ни контент-мейкеры, ни киберспортсмены, вообще никто. Потому что никто из них не знает, кто ты и что ты. Да, лично я заряжаю материалы со сборками, но в этих материалах я опираюсь на свой опыт в игре и не более. Я показываю, как удобно мне. Отдельный респект хочется выразить ребятам, которые это понимают, которые смотрят и в конечном итоге все переделывают под себя, взяв за основу мой комплект или сборку. Это правильный подход к делу. Давайте я наконец-то расскажу свой незамысловатый алгоритм составления комплекта. Старайтесь делать так, чтобы в вашем лудауте все было связано. Например, перки. Их обычно подбирают под стиль игры и оружие, А сборку на оружие обычно делают под предпочитаемый режим. Давайте попробую понагляднее это все показать. Вот ваш комплект. Будущий, да, комплект? Чтобы начать его собирать, нужно, во-первых, определиться в каком режиме мы с ним будем играть. Например, в найти уничтожить свой комплект будет, в командном бою будет свой комплект, а также в опорке и на точках. Кстати, из-за того, что режимы опорный пункт и захват точек очень сильно похожи по задачам и скоростям, в них без проблем можно играть как бы с одним лудаутом. В принципе, я так и делаю. Так, допустим, я выбрал для себя два режима, в которых я и собираюсь чилить. Я Возьму КН44, но вопрос: что тогда дальше вот делать? Вот пустой лудал, что дальше жмякать. На этом этапе мы должны определиться, какой стиль игры у нас будет на протяжении всего матча. Будем ли мы сапортить, сбивая всякую воздушную хрень и кидая активки на точки? будем ли мы играть агрессивно залетая на эти же точки? Или, быть может, будем поддержкой такой некой интересненькой, отбивая и фармя как можно больше противников, чтобы запускать дорогие скорстрики. Я, конечно, больше предпочитаю третий вариант развития событий, поэтому лично я сейчас для примера возьму коробку с припасами. Потому что я буду играть сейвовенько, к тому же я возьму парочку дорогих скорстриков, чтобы существенно помочь своей команде, как уже я это и говорил. К сборке на оружие я вернусь чуть позже. Геймплей у меня будет сдержанный, поэтому возьму перк проныра быстрое лечение, да и радикал, чтобы зафармить скорстрики побыстрее. Дополнительно возьму растяжку и активку для своего стиля, это я все-таки считаю то, что нужно. Следующий пункт, это непосредственно сама сборка оружия. За все время создания сборок, лично для себя я выделил несколько правил. Эти правила естественно применимы только к сетевой игре, попрошу не путать в КБ, там все немножечко другое. Например, возьмем снайперские винтовки. Им всегда модулями улучшают скорость прицеливания. Модули на буст дистанции тут не нужны, так как для сетевой игры это лишнее. Так, в зависимости от режима можно еще чередовать перки. Быстрая смена, СМО или ловкость рук, кому как нравится. В классе же ручные пулеметы геймплей может быть различным, но в основном пулеметы принято облегчать. Можно конечно на брейне с РПД плюс монолиткой играть, но это вообще не для всех. Я к слову еще предпочитаю крематоры вешать на пулике, так как в основном играю на дистанции, но это не обязательно, можно и на ближнике поиграть, просто нужно думать башочкой. Что касается пистолет-пулеметов, желательно всегда улучшать модулями дистанцию, так как с ней есть большие траблы. Можно делать это как двумя модулями, так и одним, все зависит от ппшки и стиля игры с ней. У дробовиков есть важный параметр, как учность стрельбы от бедра и от прицела. Вам нужно определиться, как вы собираетесь играть. Если от бедра, то бустите это этот параметр, но никогда не будет лишним апнуть и другой. Дистанция у дробовиков небольшая, поэтому лучше одним или парочкой модулей бафнуть все это хозяйство. С пехотками нужно поступать точно так же, как и со снайперскими винтовками. Улучшаем скорость прицеливания. Но вот с самозарядным карабином Симонова такого делать не надо. Он исключение из данного класса, я бы даже так сказал. Так, ну и собственно штурмовые винтовки. Расскажу на примере КН-44. Я рекомендую на штурмовках улучшать дистанцию только одним модулем, чтобы не превращать оружие в тяжелое полено. Что касается лазеров, мужики, есть парочка особенностей. Если вы играете в режимы командный, бой найти и уничтожить, то лучше туда не брать э, данный приколдес, так как э, лазер может вас немножечко задианонить и выдать ваше местонахождение. В опорку и на точке лично я беру, так как все там происходит быстро и, откровенно говоря, это простой рейтинговый бой, а не какой-то там турнир, где все жестко потеют за бабки. Вроде бы несложные правила, но к ним я пришел не так быстро, как могло бы показаться. Я уверен, эти такие небольшие заметочки вы и сами без меня знали. Когда нам только добавили кастомизацию оружия, вообще никто понятия не имел, что брать, как что вешать, в каких связках все это делает, чтобы пушка заиграла. Все приходило с опытом А я еще раз вам хочу сказать, брата-братья Если вы кого-то смотрите, там, контент-мейкеров или киберспортсменов То подмечайте фишки и поступайте все равно по-своему Делайте как вам надо и как вам будет удобнее Да, вы, к примеру, можете взять комплекты сборку кибера Но каковы шансы, что вы с ней заиграете? Какова вероятность, что АИМ и скилл у вас точно такой же, как у того парня Который тратит на это миллиард часов в день Все, тестируйте и настраивайте под себя, господа по сути, это и есть главная мысль данного киноматериала, которую я хотел бы вам донести. Ребята, думайте, вам все по силам. Вы сами знаете, как лучше для вас. Так что как-то так. брата братья, скоро я конкурс заряжу в своем телеграм-канале. Интересненький. Поэтому, как говорится, welcome по ссылке в описании. Да и на стримы заходите. Кстати, прямо сейчас в телеге уже анонс сегодняшнего стрима с новой снайпой появился. Я вас там жду. Ну а это был Огненский. Все только начинается.